После введения ботокса или филлера нужно выждать... Если же у вас нет ни того, ни другого... Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк, и сегодня поговорим о татуаже и инъекциях, таких как ботокс или филлер. Можно ли их совмещать и как это сделать грамотно? На нашем канале уже вышло видео про увеличение губ с помощью татуажа. Посмотрите! и никогда так не делайте. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Давайте рассмотрим несколько ситуаций. Если вы уже сделали татуаж и он у вас полностью зажил и хотите сделать себе какую-то инъекцию, ботокс или увеличение губ, можете делать это смело, но татуаж это никак не повлияет. Если вы уже себе сделали какие-то инъекции и планируете в будущем делать татуаж, то после введения ботокса или филлера нужно выждать 2 недели, для того, чтобы они полностью распределились равномерно. И тогда уже можно делать татуаж. Если же у вас нет ни того, ни другого, но вы хотите сделать себе и инъекции, и татуаж, то мы рекомендуем делать так. Сначала вы делаете татуаж, и уже после полного его заживления можете себе увеличивать губы или вкалывать ботокс. Татуаж выровняет вашу природную асимметрию и сделает форму, по которой косметолог уже будет вам увеличивать губы или вкалывать ботокс.